Я потихоньку очнулась, но мне не было маски. Я почти не помнила вчерашнего дня, кроме побега из психушки с... Джеффом. Я быстро подняла голову и осмотрела комнату. В ней никого не было. Тогда я решила встать и убежать отсюда. Я попыталась привстать, но поняла, что не получится. Тогда я посмотрела, из-за чего я не могу шевелиться. Мои руки были привязаны к ручкам стула, а ноги скованы вместе. Я попыталась звать на помощь, но рот был заклеен скотчем. «Черт!» – Выругалась при себя я. После мне послышалось, что кто-то возится за дверью. Потом она открылась и в комнату вошел Джефф. «Уже очнулась?» Я попытался заорать на него, но у меня ничего не вышло. Он подошел ко мне и подставил нож к моему горлу. Шшш, сказал он. Потом положил нож на стол, который стоял передо мной и сказал, «Ты его забыла, о психушке!» Он хихикнул. Я отвела взгляд. Джефф посмотрел вниз, потом распутал мне ноги. После он взял свой нож и начал выводить невидимые линии на моих щеках. «То и дело, бармача! Столько ждал! Столько ждал, наконец!» Потом добавил уже громче «Наконец ты будешь улыбаться, Джейн!» Я протестующе замотала головой, пытаясь увернуться от его ножа. Он схватил меня за лицо, из-за чего я не могла вертеть головой. «Тише! Тише!» – проворковал он. «Все равно ты умрешь!» Он погладил меня по голове, как собаку. «Выбирай! Умрешь мучительно? Или я тебя убью, а потом я сделаю тебя красивой!» Он убрал скотч с моего лица. Потом Джефф снова сказал, «Выбирай». Я не выдержала и плюнула ему в лицо. Он замахнулся и ударил меня по щеке. «Значит, медленно», — сказал Джефф и вышел. Щека пылала огнем, а душа орала от гнева, мести и отчаяния. Потом я решила достать свой нож. Стараясь не шуметь, я поднялась вместе со стулом и подошла к ножу. Я взяла его в одну руку и начала резать веревки. Тут вошел Джефф, мой нож упал. Джефф хмыкнул, «Зря стараешься». «Я так не думаю». Подумала я. Рука почти освободилась, осталось вторую вытащить. Жев заметил, что я прячу взгляд. Он быстро подбежал ко мне и схватил за руку, которая была почти свободна. Потом достал из шкафчика бинты и перевязал мне мою руку. Да так сильно затянул, что я чуть ли не закричала. «Больно? Да?» Улыбнулся он, но все-таки ослабил повязку. Он приблизил нож к моему лицу. Я встала вместе со стулом, но Джефф оперся на спинку стула и поставил меня на место. Потом схватил меня за шею и поставил нож к моему рту. Я зажмурилась от страха. «Боишься?» А «Не волнуйся», – прошептал он. «Ты станешь такой же, как и твои родители. Друзья и мой братик Лью», – прошептал он мне в самое ухо. Из моих глаз потекли слезы, когда я вспомнила тот ужасный вечер. Потом я тихо прошептала. «Не мама, не папа, а Лью». Джефф убрал нож в недоразумении, смотря на меня. «Тебе нравился мой брат?» Он так сильно удивился, что его глаза стали еще больше. Воздух. Я начала задыхаться. Джефф убрал руку с моей шеи. Я сделала два глубоких вдоха и прошептала. «Как и тебе». Прохрипела я. Джек на минутку задумался. И как мне показалось, ему стало грустно. Но потом он посмотрел на меня и начал хихикать. Это хихикание перерастало в смех, который становился все громче и громче. «Мой дорогой братик Лью, ты скоро с ним встретишься?» «Ты застранен, чтоб ты сдох, падаль!» Закричала я на него. Он положил палец на мои губы, заставляя меня замолчать. «К чему так ругаться? Ты еще спасибо скажешь!» Он хихикнул. Потом схватил меня за шею. Из моих глаз потекли слезы. Когда он коснулся ножом моего рта. «Не плачь!» – промурлый колонн. «Скоро все закончится!» Джефф вытер мои слезы. Острым лезвием ножа он начал выводить невидимые линии. Потом Джефф засунул кончик ножа мне в рот и собрался повести линию по моей щеке. Но не прорезал он и сантиметра, как я закричала. Он стряхнул меня и нечаянно порезал мне щеку, только не глубоко, Из раны потекла кровь. Она капнула на мое черное платье. Потом Джефф продолжил свое дело. Мне было больно, что я пыталась оторвать руки от стула. Но крепкие веревки блокировали мои отчаянные рывки. Но я наконец дернула со всей силой и освободилась. Джефф отскочил. И я, плеясь кровью, подняла свой нож и собралась выпрыгнуть в окно. Но Джефф схватил меня сзади. «Назад!» – крикнул он. И потащил меня обратно на стул. Я ударила его рукой и вырвалась. Потом разбила окно и побежала в лес. От меня не уйдешь, все равно будешь улыбаться, он орал мне вслед, потом истошно засмеялся и побежал за мной.